Ну кто там? Пать. А, ну че, ну, че, ну, ну,. Ci, TALIESIN, уровни, Друзья, что mhm. ну ч? Иди сюда. Дай встучи, по ложке на сучи. Значит, открывай дверь, все. Ну погоди, что ли. Здрасте. Здрасте. Что ты делаешь? Ну, вообще-то пошли. Ну пойдем. Ну все, я тут приду, сейчас я буду. Давай надо в огороде там помочь мне там по работе давай ты идешь да ну да ну сейчас там и... все иди я тебе еще приду ну сейчас сейчас сейчас короче Окей. ребята сегодня мы будем троллить леру давно ролика, по как-то не было начинается давайте -ка. будем троллить леру так давайте первый план просто земля так ребятушки что мы сейчас будем как я троллить? ну сейчас я к ней подойду ка там помогу ка там ну, вы поняли, короче, да? Пойдемте. -ка. Так, что тебе тут помочь, а? а? Да, да, помоги мне тут ну собрать урожай там. Угу. Все, сделать вот это. Угу. А, возьми мотыгу свою. Да я без мотыги буду, я так. Ну окей, если что. У тебя семена хоть есть там? Семена? Да, не. Ну короче, что мы там будем делать? Ой. Ты что топчешь, а? Ну-ка. Сейчас все мэру расскажу. Что ты, ты топчешь тут вот так? Ты что? Да ты не мэр, и я, может, еще буду. Ладно, я сейчас там пойду-ка, отойду-ка, возьму мотылку, там ну, семена. окей, окей. Так, все, надо да. ждать. Так, секунду. Ребята. Сейчас мы убиваем зельку невидимости и будем ей топтать греточки. Так, все, я выпил. Ой-ой-ой. Так, она не видит меня. Лера, ты меня видишь? Лера, она не видит. Видите? Так, давайте потомчику греточку. Опа. Опа, um, опа опа Надеюсь, опа, опа, Да и, нет, и тут тоже, да тут тоже нормально. посмотри на другую клетку кто... лучше. На этой клетке тоже все нормально тут. Посмотри так, на другую. Про... Да кто здесь снова натоптал Я <с же <с и не топтала здесь. Оп. Вот. Опа. Вот. опа, опа, опа. Давайте, ребята, здесь топчем, топчем ей клетки. Кто натоптал здесь реально? Тихо, тихо, ребята, я замер. Так, И... вот так вот. вот так. А теперь тут -то топчу. Все, у меня это последний походу, семена. Сейчас так, я а тут тебе... нормально потопчу. Курица это ты топталась? Я? Ты вообще оборзела эта курица? Я, а то вы можно, а? Да, я осталась теперь делать Опа. Да кто вот. снова здесь натоптал? Ну, я же не топчу здесь. Еще тут три, папа. Ладно, пусть морковка будет, потому что у меня больше нет. Так, дома. так, Да кто это все делает? <с так, запомнила. на той пятке. Ничего нет, на этой тоже. На этой мы. Вот так. Сейчас, вот Кстати, стойте, ребята, давайте курицу поставим. Ну, то что это курица. Да тут я помню, никто не топтал. Я здесь не ходила по этой грязи. Сейчас, ребята, мы возьмем курицу тут. Так, вот, ребята, курица. Короче, сейчас поставим. Две курицы давайте. Сейчас. И теперь топчем. Так уберем из рук. Все. Она пускай думает. Здесь почти все натоптала. Да курица... Это... Тихо. Это, это вы делаете? Ребята. Тихо, ребята. Просто я замер. Ой. А, чё? Ещё одну, и ещё а одну. я не поняла, а чего я тут не могу? Кто украл? Карл, украл, украл. Кто здесь ходит? Карл, украл, украл. Остаются специальные. Карл, украл, украл. Да забери мне эти алмазы. О, алмазики у нее. Давайте высвотим ее из рук. Ну, сейчас она возьмет алмазики, а потом я выхвачу из рук. Заберу. Да хватит тут топтать. Возьми кто меня ударил? Ей, это шлепник. Да найти алмазы. Оп, забирай. Кто мне Так, забирай. Так, щас... я, я а, сейчас... А, она... Сейчас выхвачу из рук, ребят. А, ага, сейчас. Кто меня пытается... сломать? Не получается. алмазы. Кто меня пытается... А, сейчас... сломала? Это сейчас... Сломала. Это ребята, я ничего не сломал. А тут Дерва у меня нет. Файтс, иди сюда, у меня проблема. Тихо, ребята. Ну, да, что там? М -м -м -м. Молоко выпьем, сейчас быстро а подшить. Ну, просто тут проблемка Дайте такая. Молоко, молоко, молоко. Я все время тут сожжу, а кто-то тут топчится, Эти курицы могут да, что ли. Что так, да, что ты? Что, что, где, где, как? Ты? Я тут. Это дубль. Да, что, что тебе? Да тут просто кто-то мне топчет, я уже, ну, я не могу просто, тут все время. Да я мотыгу там ищу, это, не могу Давай носить. Я свою лучше дам. Да не, я свою, у меня там еще семена. Э, можешь починить это, если что, я эту грядку наконец-то доделаю. Ну ладно. А, еще так еще помадил вот. там делать свои. Вот тут бревно, сейчас я его достану. О, тяжелое это такое. Давай, чини там. Ладно, я тогда сейчас пойду по своим делам, кажется. Ну ты там идти, иди, далеко не уйдешь. Мне нужно куда-то, к мэру зайти надо будет, и в церковь. я на там жаловаться буду? Я не знаю, я буду спрашивать и уходить по дабам, кто тебя время идти. Почему грядки не бывает? ну не ухаживаю, только я ухажу с тобой. Так, ребят, сейчас возьмем дерево. Все, ладно, я пошла, короче. <тит> да, иди там. Дуб. Так, ребят, нам надо ее лавой быстро залить. Давайте лаву берем. Бываем зелька невидимости. Еще ее лавой залим. что Кто-то дома. Что, подождите? Сейчас зальем. Сейчас да. заливаем. Э, что? Что горит все? А, помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Ребята, смотрите, он вообще что все поджег. Это решено так, как и все. остались, это Борис Ваня. Весь у там остались. Там пожар! Файкс! Файкс! Я сломала тут грядку, ну ладно, сейчас починю. За дом, за дом. Так, выбила мальчика. Файкс, Файкс, помоги, помоги, в а, пожар, чё? в деревне пожар. Так я, ой, пожарников надо вызывать, наверное. Давай, а, я еще подожглась. Где водичка, где колодец? Тут, в колодец, беги, беги быстрее. Так глубоко там не падай. Во, выходи отсюда. Во, выйди, смотри. Можешь лестницу перетушить? Да вот, выходи тут. А, ну окей. Все, я пошел, я пошел пожарников вызывать. Жителей нету, это... Да, я сейчас думаю, но это... Нормально. Пойду-ка. Так, ребята, зеленый вид. А давайте превратимся в пожарника. Ее сотролим. Давайте, так, зеленый э муку. Э и все, сейчас я превращусь в этого пожарника. Так, ребята, все, я пожарник. Скин выглядит, как обычно, у него будет, как... Э -э ну, я пожарник. сейчас ,Si сотролим. Так, и все, Вы идем. Так, а, подходим к ней. А, а, аккуратненько. Так, ребята, подходим к ней. Здравствуйте, вы здравствуйте. вызвали пожарников, а? Что тут а, тушить а? надо? А? Да, там тушить надо, там вообще, вот, видите, вот там вот здесь. пожар. А, пожар. Вот. Все. Сейчас будем разбираться. Давайте быстрее да. идите. Все, да. Ребят, Тушите, Ребята, берем витро воды, видро воды. И давайте вот, еще. Видите? Тут есть... Э, лава, Ой, я уже подожглась. А -а -а. Я пошла вот, водочка тут есть. Где, где, где? Вот тут. Ой-ой-ой. Так, все, оттушим. Ребят, давайте у него много денег попросим. <свят> давайте... Ну реально, с этого попросим денег. А что? Я, я, я Ой, ай, Меня уносит, я не могу. Как О, да, я там уже плохо. Всё нормально. Так, это мы ломаем. Жалко этих о, жителей, которые сгорели дома. Оказывается, они куда-то уехали, я не знаю куда. А потом, ребята, они приедут, такие, не понял, и все, я расскажу. Так, все. Ну и хорошо, что тут. Все, я потушил, Сейчас пойдем. Так, все, все. Ой, тут. Вот это. Вот так, все, я да, да, я все потушил. Все, все. О, спасибо большое. Все, оплату. оплату. Оплата сто пятьдесят рублей. В смысле? Ну нормально, давайте. Алмазами и чем? Алмазами, алмазами. Да, да, да. Ну давайте. В смысле? Вообще-то пожарные не оплачиваются. Плачутся все. Вообще она не оплачивается. Она бесплатная, чтобы потушить дома в деревне. Все платно. Давайте платить. Еще милицию, милицию вызову. забрать в мои сети. Еще милицию вызову. Один алмаз, Ушел, гонишь. Какой один? Там все мало Алмаз? Чего так мало? А? Извините, у меня вас не нет. Еще милицию вызову на вас. Ла так, э все, нет, я пошел мириться. Все, до свидания. Подождите, может, договоримся? Нет, я пошел, все, до свидания. Ставьте, да подошли, я не, под подошли, как какой я пошел. Какой полицейский, полицейский, а ты не полицейский? А полицейский, я Может, договоримся? Ну Пошли да, пусть... Ничего. Ну, ну пойдемте. Э так, а э что, мой дом? А, Да. Так, на... Но... Э -э э -э <плотства> что вы сделали? <плотства> вы не сломали дом. Где? Чините Где? Что это не тот у меня деревянный дом? Ну, тоже... Может мы договоримся на этот домик? Ну, можно, в принципе. Ну, давайте на это домик. Слушай, это тот домик, вот который вы вот там вот. Ребят, а это дом, котором я сейчас нахожусь, да? Не-не-не, вот -не -не, этот вот кузница. Да не, он некрасивый, я другой. Ну, очень... Тогда другой договор. Ой, ребята, А я вам даю стакал мазов. Ой, сорвалось. Ну хорошо, сейчас. Все, да, говори. Да, тут Надо вот так вот. Ч ⁇ что, тогда? ребята, так забираем мамазик. Кто Я не могу, стойте, подождите. А где у меня стакал алмазов? еще пропал? Мы случайно его не взяли. Кого, алмазов не, не а где а что, я что у меня было. где алмазы объясня... ну ладно это не да так что лучше заберите вот эти вот алмазы ребята уже я ну я думаю все вы должны уже Идите, пожалуйста, уходите. Я это, пойду-ка там, все, до свидания. Ну, до да свидания, до да свидания. Да. Так, ладно, еще шерпить надо. Так, о, еще две грядки надо тут. Так, ребята, выпьем, они видимся быстрее, чтобы она не заметила. Все. Завтра на не знаю когда. Я еще ногу за грядочками пойду, а что мне нужна. Уже вечер прости, что через пять минут где-то будет вечер. Ладно. Сейчас пойдем. А где книжка? Книга. Заходим-ка. Должна стоять. Давай хулицу спальню, чтобы курица зашла. А где? Может наверху поставить? Ой. Так, тут нету. Опа, шумные дверями. Ладно. Ой, я упала. Дверь открыть. Давайте дверь я ей открою. Так, ребят, сейчас она будет заходить, я открою дверь. Так, ладно. Кто меня ударил? А как открыл? Что с дверью? не так? Кто меня бьет? Вы вообще... Файт! Ну где-то я иду к тебе. Ты так долго ищешь свою матыгу эту. Так вы... Ай, я не могу пройти. Так. Ты что? -то... на ключ закрыт дом. Так, а, ну-ка, что? Что ты тут за это? Пошла отсюда? Не понял. Сами, что почему-то не могу ударить. У меня, ну, бьется. Не, у, у тебя лаги происходят. У меня все урон. Да не бей, мало жизни уже там это. Где ты пропадал? На, бери свою матыгу вот эту, вот, потому что она так долго ищет ее. Я уже... Ой, я попал. А! Он ⁇ ет ловушку. Так, все, вы с вами взяли невидимости. Так, я сейчас приду, это Лера, там окей? Так, ребят, сейчас заглянули ловить. Вот. Ну ладно, сейчас. А! Пожар! Ой, тут реально уже пожар вообще. А-а-а, я пожар! Ой, тушим, да. тушим, ребята, что я Я решила поплавать. Кто-то. Ой, ребята, грядки уже гоят. А, Файкс, это ты проказничал. А так, ну-ка, ну-ка, ну, ну, ну хуй. Что ты делаешь тут, да? А? а что я? Я сильно я забыл выпить, ребята. Ты, ты поджар... я, я тут думаю, что тут вот это поломалось. Тут еще пожар. Давай тушить. Тушим. Ну, так туши. Я уже ставлю к э, этим твоим... Э, а, а, а, а, <'я> ребята, на корни. Я>, я уже... Что, потушилось? Да? Каким... Давай. Они потребовали из меня... Туши. Что что? Они с меня 10 Еще из-за из этого у меня пропало еще 10 Ребята, Это просто капец. Да, да. Да, да, да. Сейчас я дам твой дом. Все, я. А ч мой дом, а я не помню. У тебя даже вещей нормальных нет. Где? Где ты мне искал так долго, если у тебя вообще вещей нет? Да, а меня ночью, кстати. Да не знаю. Так, я еще пойду в магазин, куплю новый. не надо, у меня все есть. Да не, да я пойду, я пойду-ка. Зачем тебе? Я пойду, да ты все поняла, да все, я пошел. Зачем? У нас все есть. Так, выпиваем зелька невидимости. Я тогда, ребята, забыл выпить зелька невидимости. Ладно. Забыл? Так, забыл. Так, вот это мне не надо. Так, давайте сейчас ей лавой зальем все белки. Опять воно. Так, ей а, надо... А у меня мотыга, у меня последняя мотыга была. <laughs> она сейчас ребят, руками. Так, вот, вроде бы там вот где-то находится эта грядка. Вроде бы туда надо идти. А, не, не туда надо. Вот, ребята, вот она как раз там. Сейчас она будет там делать грядочки. Сейчас зальем лавой. Да, кто меня... Опять слава. Как ты? Да. Вызывает, Ну тут обсидиан будет, как будут свистеть. Ой, ладно, соберу хотя бы. Но я еще вторую Снимусь. надо. Так, я не могу идти, почему? Я не могу идти. О, все. Так. Как ты там стояла? А, а, а, а. Я потушу. А, а, а. Я тут, ребят, сейчас быстро потушу. Влазь. А. Так, так. Я не могу вылезти. Так, аккуратно. Быстро, чтобы она не заметила. Привет! Я угораю, но ней. Это, это кринж у нее. Ладно, ребята. Ну тут ка Ладно, возьми хотя бы чуть-чуть. Так, а еще не вторую эту мотыгу надо а делать. А там еще вроде бы одна. <связь> Ей еще две грядки возле ее дома, рядом там. Вторая находится. И тут еще. Так. <связь> <связь> Опять будем там читься. Так, Моя я так, ребята, вот тут мы это, застроим-ка... Кто натоптал здесь снова? Нет, не понял. Не поняла. <смех> а, во, во, во, я и вторую прядочку. Сейчас натопчу. Опа. Кто Опа. здесь топчет? Опа. Еще курицу у нас спалит. Кто -то... <смех> сейчас тут вот натоптал? Так, ребята, и курицу. Ну ладно, все Топчим. Топчем, Ладно, ну, уходим. Я топчу, я топчу, ты не понял? Я не понял. Альбини, Гленочка, готов, факт, о, о, так топчем, топчем, топчем, Все, я ее а, потопчу, реально. Ш а что летало? Что это летает? Картошка? Какая картошка? смотрите? Какие-то пузыри, я не поняла. Так, ребята, поднимаемся вверх и улетаем. Что? Так, ребята, вы вообще не понимаете? Я полетел, я улетаю, чтобы она не спала. Может, жители продают, но они не могут, я бы их заметила. Их слишком много. Ну, принципе, да. Так что это Файкс? Не понял. Я не поняла. Так, ребята, ну-ка, выпиваем молочком, чтобы не спали? Что-то он еще долго в магазине там ходит. Ну, маленько, я полчаса обычно в магазин хожу. Так. Эй, Лера, ну ты что сделала тут с грядками? Это не я а это ты надел. В смысле? Я все знаю. Что? У тебя был креатив, значит. Твой креатив? Что? Я твой дом ломаю. Эй, э, я не понял. Ну-ка, стоять. Это ямба. Почему я не могу тебя бить? У тебя лагает, а я, а я тебя не могу. О, я теперь тебя могу. Я сейчас тебе... Я сейчас тебе по башке настучу. Ну-ка сюда иди. Помогите, люди добрые. Да, тут их нету. Тут только одни животные, коровы. чикабула, кабулы, амана, дай И все, и тебя все равно будем. Так, я... вижу. Ой, я, ребята, не туда повешу. Бежим, бежим, бежим. Так, бежи, сейчас ребята. выпьем, ребята. Так, я убегу, и все. И выпьем козеля невидимости. Опять. Помогите. Полетели. Что тут творится? Ну, тут меня не найдут Да колодца я не найду. Да я... Давайте, ребят, сейчас я закрою. Там. Так, ну, подожди, закончится. Так, пусть она выдохнет. Итак, а сейчас выключаем. уже будет плохо. Сейчас. Так, еще закрываем. Могу здесь побыть пока что. Все, я закрою! Я? Такой, ладно, мало туда тут. Э! А! Кто закрыл меня? Я, я, я. А что ты мне сделаешь? Помоги. Ну, она пускай. Она пускай его сломает сначала, а я потом еще один поставлю. Ааа, сколько это ждать? Я ей помогу. И сломаю. И посад. Помогите! Ребята! Это так ударно выглядит. Ну давай, ломай. Я потом еще поставлю серебрячечку, а может это бедрок? А давайте я бедрок это, того. Помогите, у меня сейчас закончится хп. это умерло. Так. Помогите, пожалуйста, файкс, файкс, файкс, файкс, файкс, файкс, файкс, файкс, файкс, файкс, туда. В доме снова того, ребята! Я не могу, ребята! Ребята! Это Я а Она упала! Все, это хана. Она упала из мира! тебе хана! Так, ребята, давайте сейчас ее бедрок коробки, бедрогной коробки, ну, закроем. Она просто ломает, копает, мне все равно. Берем, вот так. -с. И берем и закрывать. Вот тут вот так. А вот так? так. не понял. Вот так. Потом вот так. Потом вот так. И вот тут, ребята, тоже. Встроим. И вот тут. Именно так. Вот тут е надо теперь заспавнить. А вот теперь ему хана. Не понял, что она там задумала, ребята. Так, и тупэхам ей Теперь. Все, ну будем видно. Так, ребята, сейчас мы ее телепортим и поехали. Так, и закрываем. А где? От нее пузырьки идут, ребята. Так, ага, а... кто-то попался. Ему хана. Так, тихо, не, не палимся. Не палимся. Все хорошо. Что, выбраться не можешь? Она тут? Она не тут. А ребята. Так. Я... что, Так, ребята, я пойду к своему... Духу. Это кто сделал? Что? Так, ребята. Так, ребята... Угу, это два блока чисто сломал. Так. Ой, ребята, меня только не видите. Это кто сделал? Откуда я знаю? Ну, кто-то тут... Ты меня уже бесишь. Это ты сделала, а? Потому что ты все это наделал, я знаю. Я ну знаю. да, ну и что? Ну прикольно же, скажи. Ага, прикольно очень. Мне нравится поджигать твой дом. Слушай, мне твой нравится. Что ты такое? Ты гореть. Я это не сгорю, я в горячей. Я хоть вот тут вот могу. Все. Лера, тебе нравится, когда твой дом пожигает? Эй, что ты делаешь? Нет, нет, не надо, не надо, пожалуйста. О -о -о, туши. <с> <с> еще поломать его можно. Не надо, не надо, не я туши, Туши, туши. Долго не надо Не, ну скажи, реально прикольно было. Ага, прикольно, блин. Ну прикольно потроллили, честно скажи. Не, не прикольно. Ну реально, только честно. Я твой дом, я тебя сейчас поджигу и твою. Вот давай, чини все гряночки, все деревни, чини, твои наказания. Я мэру все пойду, пожалуйста. Его нету. Все уехали. А если кто-то приедет, то что? То нам восстанавливают с тобой. Да, придется восстанавливать. Ну, восстановишь ты. Остановишь ты? Ничего не знаю. Ну прикольно. Короче, твой Бывает добивает. Короче, ребят, давайте заканчивать это видео. Кстати, я снимала это все время. Да. Да. Поприветствуйте все ребята мне. Всем привет, ну и пока. <laughs> Ладно, ребята. Ставьте лайк за такой крутой ролик. Ага. Подписывайтесь на канал. Да! С вами был я, меня зовут Факс один, Лера. И всем пока. Пока-пока.